Проделаем опыт и выясним, как найти геометрическую сумму сил в том случае, когда силы направлены вдоль одной прямой, но в противоположные стороны. В случае действия двух сил F1 и F2 направленных в противоположные стороны, модуль равнодействующей силы F равен разности модулей этих сил. Направлена равнодействующая в сторону большей составляющей.